Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Такой вопрос. Могут ли постоянные тревоги привести к реальным болезням и каким? Ну, здесь я могу ориентироваться только на свой опыт работы с клиентами. Я более 8 лет уже работаю с тревожными расстройствами. И бытают разные мнения. Но я склонен к выводам, что есть всего несколько заболеваний, к которым может привести любые проблемы с тревогой, если они находятся у человека длительно. Первое – это остеохондроз. Это часто происходит на фоне с гипертонуса мышц и сжимания позвонков. Человек сталкивается с такой проблемой. Далее это гастрит, потому что при проблемах с тревогой есть определенные проблемы с пищеварением. Происходит остановка пищеварения и, соответственно, пропадает аппетит у человека или, наоборот, усиливается. Далее это болевой синдром, то есть когда у человека блуждающие боли в различных частях тела, в том числе и в мышцах, в различных частях его организма то есть и не находится никакой патологии да, для этого и четвертое, я бы наверное отметил гипертонию. можно с уверенностью сказать что большинство людей гипертоников являются людьми эмоциональными и тревожными и таким образом мы можем выделить что вот конкретно какие-то конкретные заболевания вот такие могут возникнуть на фоне проблем с тревожностью но предвосхищая вопросы негодования моих подписчиков в комментариях, что у меня вот такие симптомы, вот такие проблемы, вот такие болезни, и я их связываю с тем, что у меня появилась тревога или своей тревожностью, я могу сказать, что вы, может быть, правы, но не до конца, только отчасти. Дело в том, что тревога – это эмоция. Это такая же эмоция, как и любые ваши эмоции как и радость, как и злость, как раздражение, как восхищение. И мы постоянно эти эмоции испытываем всю свою жизнь. И за свою жизнь мы очень много раз испытываем страх, очень много раз злимся, очень много раз радуемся. Но при этом это никак на нас не влияет. Точно так же можно сказать, что у нас очень много раз в жизни выделяется сера в ушах или выделяются сопли, например. То есть все это совершенно естественные атрибуты нашей жизни. Но происходит иногда так, что частое появление этих эмоций, например, эмоций тревоги, оно также не может повлиять на организм человека и создать у него какую-то болезнь. Но под этим происходит следующий процесс. Когда у человека повышенная тревожность, у него определенно возникает дискомфортное, неприятное ему состояние в результате выброса адреналина. И на фоне этого состояния он начинает вести определенный, зачастую нездоровый образ жизни, который усугубляет все его потенциальные хронические заболевания. Представьте себе человека, который вдруг перестает спать, перестает есть, и еще и у него очень высокая утомляемость, то есть он тратит очень большое количество калорий, а именно это происходит с человеком, когда он постоянно испытывает э, тревоги, потому что у него происходит постоянный выброс адреналина, постоянно его вегетативная система находится в возбужденном состоянии, и получается, что в своей обычной повседневной жизни он тратит гораздо больше энергии, а при этом не получает ее ни от продуктов питания, ни от того, что высыпается. И получается, создается некий дисбаланс которые в конечном итоге приводят к различным заболеваниям у человека. Это могут быть и язвы, это могут быть и различные другие проблемы даже с сердцем. Но это не может быть связано непосредственно с тревогой, потому что есть множество людей, которые точно так же испытывали ежедневную тревогу, но продолжали вести здоровый образ жизни, занимались спортом, правильно питались, высыпались пусть и даже на таблетках, но при этом у них этих проблем не возникло. И точно так же, если мы возьмем человека, который не будет иметь проблемы с тревогой, но не будет спать, не будет вести здоровый образ жизни, будет хаотично питаться, когда-то голодать, когда-то усиленно питаться, будет переутомляться, то мы увидим, что у него тоже потом возникнут проблемы со здоровьем. И у каждого эти проблемы возникают свои. Поэтому очень важно правильно понимать, как тревога влияет в целом на ваше здоровье и каким последствиям она может привести. Хорошо. А может ли повышенная тревожность привести к инфаркту или инсульту? Многие из вас видели этот момент, когда показывают человека или рассказывают историю, что у какого-то дяди или у какой-то женщины случился инфаркт или инсульт после стресса или на фоне стресса. И здесь мы говорим о том, что есть два вида людей – тревожные и нетревожные. И здесь нужно разделять, что если мы… Возьмем, дадим любому человеку стресс, серьезную тревогу. Например, он узнал какую-то страшную новость. Прям настолько страшную, что у него, как говорится, земля уходит из-под ног, у него бешено начинает биться сердце, он в сильнейшем страхе. И в этот момент получается, что организм как будто бежит в 100 метровку То есть мы должны это представить. Представьте, что вы вот сейчас испугались настолько. Насколько бы тустучало ваше сердце в случае, если бы вы на максимальной скорости бежали 100 метровку. А теперь представьте, что вам 70 лет, и вы никогда в жизни спортом вообще не занимались. И вдруг пробежали 100 метровку. Конечно, это может сказаться на вашем организме чрезвычайно серьезными последствиями. Поэтому, если мы говорим про выброс адреналина, неподготовленного человека на фоне стресса, это может спровоцировать у него серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до инфаркта и инсульта. Но если мы говорим о человеке, который занимается спортом, не ведет сидячий образ жизни, у него нет вредных привычек, то есть обычный среднестатистический человек, и при этом у него возникает стресс, но не сильного характера, это не повлияет, не может это привести. Возьмем среднестатистического человека с сильным стрессом, это тоже не может привести. Вот только если у человека были проблемы со здоровьем, большой возраст, у него ухудшено самочувствие и много-много других негативных факторов, и в конечном итоге мы ему дадим сильный стресс, то у него может случиться инфаркт или инсульт. Но если мы возьмем любого тревожного человека, вы должны понять следующее, что каждый день эти люди пробегают марафон таких 100-метровок. Представьте, что у вас выброс адреналина, и каждый раз, когда тревога возникла, вы пробежали 100 метровку. Если вы пять раз испытываете тревогу сзади, 5 раз считаете, пробежали 100 метровку, так ваш организм уже давным-давно подготовлен к таким сильным выбросам адреналина. И даже если возникает какой-то сильный стресс у человека, у которого есть проблемы с тревожностью, организм уже готов к такого рода нагрузкам, и поэтому это никак не скажется на его здоровье. Поэтому многим невротикам, Говорят в том числе о том, что у них как раз всегда с сердцем все в порядке, потому что они все время держат это все в тонусе. Спасибо, успокоили. Если у человека появились симптомы в теле, такие как сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение, как ему понять, что это симптомы тревоги, а не болезни? К сожалению, какого-то четкого разделения у нас здесь нет. Но мы должны руководствоваться здравым смыслом. Предположим, что у человека очень похожие на симптомы гриппа э, насморк, температура, кашель, то есть просто в легкой какой-то форме. Мы предполагаем, что это грипп, правильно? Но для того, чтобы убедиться, так ли это, нам нужно начать лечение от гриппа. Вот представьте, у человека симптомы гриппа, мы начинаем лечить грипп, и грипп проходит. Значит, это был грипп. Ну, грубо говоря... Те проблемы, которые были у человека, и мы предполагали, что это грипп, леча грипп, мы их убираем. Но если мы делаем лечение гриппа, а проблема не проходит, значит, эта проблема не грипп. То есть это мы неправильно ее определили. Но единственный способ это узнать, это начать лечение. Поэтому, когда мы говорим о симптомах и тревоге, о реальной болезни и симптомах, вызванных тревожностью, то здесь я рекомендую сделать две последовательные вещи в первую очередь это сдать пройти некие базовые обследования для того чтобы со своими жалобами вы приходите просто к врачу говорите ему о всех своих проблемах на основе них он предполагая что у вас какие-то патологические проблемы со здоровьем направляет вас на определенные анализы и обследования после того как они говорят что в целом вот это очень важно чтобы вы поняли что если они говорят что ваши показатели в норме Могут быть какие-то небольшие отклонения, но они всегда должны сказать так, что ваши отклонения от нормы не способны давать те проблемы, о которых вы жалуетесь. И вот в этом случае вы уже переходите на второй этап, на этап работы с тревогой. Потому что когда мы работаем с тревогой и убираем ее, то симптомы, которые были вызваны тревогой, тоже уходят. А значит, если мы начнем работать с тревогой, мы какую-то часть симптомов уберем, возможно, все. Возможно, часть, но та часть, которая останется, это будет свидетельствовать нам о том, что эта проблема уже на физическом уровне. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы подытожить, значит, сначала вы идете к врачу с жалобами, сдаете анализы на основе жалоб и выявляете, есть ли у вас какие-то серьезные патологии, которые объясняют ваши проблемы. Если этого нет, вы переключаетесь на работу с тревогой, чтобы убрать симптомы. То есть, таким образом, мы, во-первых, убеждаемся, что это симптомы тревоги, а, а во-вторых, мы начинаем работать с первой причиной, чтобы эти симптомы убрать. Для тех из вас, кто уже проходил обследование, и вы уже знаете, многие на самом деле это делают даже без подсказок специалистов, вы уже боитесь, сразу бежите к врачам, это нормально. Вы уже знаете, что ваше здоровье в норме, вам все говорят, что вы в норме. Тогда значит, ваша задача работать с тревожностью, чтобы убрать симптомы, которые с ней связаны. А все, которые останутся, вам уже решать как-то с врачами. Хорошо. А вот если наоборот, человек имеет реальные заболевания, и на этом фоне возникает тревога за здоровье, как быть с этим? Ну, здесь, к сожалению, мы можем действовать в двух направлениях. Первое, мы можем влиять на наши обстоятельства, которые провоцируют у нас тревогу. Второе, мы можем менять наше восприятие к тем обстоятельствам, которые вызывают у нас тревогу. Предположим, что человек работает, работа стрессовая. Он может уволиться, поменять работу, перейти в другой коллектив, перейти на другую должность, что угодно. Это в его силах, и он может убрать тревожные ситуации в своей жизни, как бы повлияв на обстоятельства. Но если у вас есть какая-то проблема непреодолимые силы, все, что вам остается, это поменять восприятие к этой проблеме. Зачастую, когда у человека какая-то болезнь, у него многие вещи с ней связаны. Вы переживаете за свое самочувствие, за то, как болезнь будет развиваться в будущем, за то, как э, ваша жизнь изменится, если ваше состояние ухудшится, за то, может быть, сколько вы сможете полноценно себя чувствовать, за то, как пройдет даже ваш день сегодняшний, за то, как вы будете спать. То есть с вашим заболеванием может быть связано множество вещей, за которые вы переживаете. И вот нужно, чтобы вы научились спокойнее воспринимать эти ситуации, для того, чтобы общий уровень тревожности в отношении болезни был ниже. Это первое направление. Мы работаем с тревожными ситуациями, связанными с самой болезнью. А второй важный момент, которым бы я хотел сказать, что здесь важно не только работать с тревожным ситуациям, связанным с болезнью, но важно также прорабатывать свой общий уровень тревожности. Ведь есть люди, которые могут столкнуться с такой же болезнью, как и вы, но при этом радоваться жизни. И получается, что здесь ваша задача работать над общим уровнем тревожности, чтобы чувствовать себя спокойно. И тогда вы спокойнее сможете реагировать даже на такие серьезные стрессы, как какая-то болезнь. А вот еще такой вопрос. Многие врачи говорят, что проблемы с кровообращением головы и остеохондрозом часто приводят к проблемам с тревожностью. Так ли это на самом деле? На самом деле я считаю, что это совершенно неверно. Многие врачи действительно так говорят, и мы это видим, и многие приходят и говорят, что вот у меня проблемы с кровообращением, и это провоцирует у меня тревогу. Но когда вы начинаете анализировать, то получается, что у вас проблемы с остеохондрозом и кровообращением связаны с вашими зажимами, мышечными зажимами, которые происходят на фоне гипертонуса мышц. И получается, что человек тревожный, приходит к врачу из-за того, что тревога спровоцировала у него вот эти проблемы. И врач, соответственно, говорит, так вот, у тебя тревога, потому что у тебя остеохондроз и нарушенное кровообращение. Но получается, что если мы будем улучшать кровообращение, улучшать остеохондроз, каким-то образом его убирать, это не убирает тревогу. А вот если мы уберем тревогу, это может повлиять на остеохондроз и может повлиять на кровообращение. И отсюда мы можем сами уже сделать вывод, что что является первичным в этом случае, будет являться эта тревогой. Именно она провоцирует проблемы с остеохондрозом и ухудшенным кровообращением. Почему я говорю об этом именно так? Потому что часто ко мне приходят, когда обращаются клиенты, они начинают рассказывать как раз про свои проблемы, которые у них есть в жизни, про то, какие анализы они сдавали, что им сказал врач, что им сказал психиатр. И я на самом деле всегда начинаю работать над снижением тревожности и смотрю в итоге, каким результатом это приводит. У меня был очень хороший случай, когда ко мне обратилась клиентка с паническими атаками, различными симптомами и с болью в шее. Мы начали работать с тревожностью, и тревожность стала снижаться, симптомы стали проходить, и остался один-единственный боль в шее. Все симптомы прошли, но боль в шее осталась. И тогда я сказал, да, этот симптом связан с вашим физическим здоровьем. Она пошла и оказалось, что у нее была каким-то образом вывихнута ключица. Ей ее вправили, и потом все стало хорошо. Точно так же была ситуация, когда мы с клиенткой работали, у нее постоянно дергался палец, то есть у нее был спазм такой пальца, он дергался, и она думала, что это какие-то поврежденные нервные окончания и так далее. А когда снизилась тревожность и прошел гипертонус мышц, вот, это, вот этот палец перестал дергаться, и еще у нее были прострелы в шее, которые тоже прошли. Почему так происходит? Мы можем только догадываться и предполагать. Но факт остается фактом. Многие люди, убрав тревогу, убирают практически все свои симптомы. Но зачастую вы приходите как раз с симптомами, которые вызваны тревогой. На этом у меня все. Спасибо за то, что вы подписаны на канал. Пишите свои вопросы в комментариях. Всем пока.